Уважаемые читатели и коллеги, доброе утро, воскресенье, 11 часов, и я, как всегда, с вами, профессор Пучков, в прямом эфире, и тема нашего сегодняшнего прямого эфира – Будет, как всегда, хирургическое лечение всевозможных заболеваний органов брюшной полости малого таза. Мы сегодня с вами будем отвечать на вопросы по поводу лечения миомы матки, наружного эндометриоза, аденомиоза, патологии эндометрия, кист яичников, генитального пролапса, всевозможных онкологических заболеваний. Задавайте по раку прямой кишки, по раку почки, грыжу пищеводного отверстия, диафрагма, холезия, кардия, всевозможные дивертикулы кишки и пищевода надпочечников да так сказать ну совершенно большие огромные разделы заболеваний Вентральные грыжи, паховые, пупочные, послеоперационные грыжи То есть вы можете задавать на все эти темы мне вопросы Я буду вам отвечать, как правильно поставить диагноз Какие методы обследования нужно в данной ситуации сделать значит Какие методики лечения в настоящее время есть и Какие применяю я и что в данной ситуации можно сделать да Я попрошу так сказать, конкретизировать вопросы, может быть более коротко Если проблема у вас большая, многолетняя, длинная вот, то а, я советую сразу писать мне на мой личный электронный адрес пучков.кв.собака.mail.ru или писать а, сюда, в директ, как в Инстаграм, так и в ВК. А, также можете мне написать и в... Таскать, на мой личный электронный адрес. На все эти соцсети я отвечаю сам лично, я всегда говорю. Не всегда получается сразу ответить, но в любом случае мы стараемся помочь очень-очень в данной ситуации быстро. Записаться ко мне можно на консультацию по телефону 8 985 222 10 87 8 85 222 987. Моя помощница Ольга, она запишет, расскажет детали. вот И если нужно, объяснить ситуацию, что нужно для консультации. Принимаю я в Москве, работаю в швейцарской университетской клинике, у нас многопрофильная клиника, которая работает по различным направлениям, то есть это и по гинекологии, и по общей хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, реконструктивной пластической хирургии, по щитовидной железе, по молочной железе, урологии, то есть огромное количество всевозможных заболеваний, которых мы решаем хирургическим путем, то есть мы, так сказать, применяем малоинвазивные методы, лапароскопии, Гистроскопии, артроскопии, торокоскопии, гастроэколоноскопии, то есть через малейшие разрезы, небольшие, да, через естественные отверстия, вот, мы проводим оперативное вмешательство и помогаем пациентам. Ну, я вводную часть уже рассказал, вот, и теперь я начинаю здороваться с теми, кто присоединился на прямой эфир, я смотрю, уже много присоединилось и в Инстаграме, и ВКонтакте, поэтому задавайте вопросы, вот, как я уже говорил, всевозможные темы написали вам в директ, прочитайте, пожалуйста, обязательно прочитаю, в принципе, я вчера утром закончил все ответы в директе, в Инстаграме, вот, вечерний еще не отвечал, Опять же, прошу меня извинить, выходные дни, я тоже немножко должен отдыхать, спортом заниматься, потому что у меня 4-5 интенсивных рабочих дней. Я делаю примерно по 4-5 оперативных вмешательств в день, поэтому рада встрече в эфире, прекрасного дня, спасибо огромное. Так, тоже машу всем ручкой. А, нужно ли отменять, а, значит, ОКС, перст, перспенз, если кровит, шов? Еще раз надо, можете сформулировать вопрос. Я так понял, что даже не могу ник прочитать. Что нужно отменить в постоперационном периоде, если кровит шов? Ладно, так сказать, наверное, если об антикоагулянтах идет речь. Вот, нужно посмотреть, что за шов, что за кровотечение, то, может быть, там надо и хирургический гемостат сделать, шовчик наложить, да, то есть нужно здесь обязательно разобраться, в чем идет, как бы, речь, да. Так, можно ли забеременеть, если нет месячных уже два года? Ну, как правило, нет, говорят, так сказать, если вы находитесь в таком в предмена паузе, вот, то в данной ситуации, а, так сказать, может яйцеклетка в любой момент, скажем так, вылупиться из яичника, да, как говорят в простонародье, есть так называемые клетки любви. Вот, то есть это может случиться внезапно, вот, но, как правило, нет, конечно. То есть если эволюторный запас уже снижен, если нет месячных уже в течение двух лет, то ну, с степенью вероятности 99,9% что беременность не наступит. Хотя бывает разное, да, все зависит от яйцеклетки, выйдет она из яичника или нет в данной ситуации. Так, двигаемся с вами дальше. После удаления матки, Никола сказала, есть опущение влагалища. Да, такие вещи вполне реально могут быть, если не проводились специальные профилактические мероприятия во время оперативного вмешательства, не ушивались правильно своды, не подшивались, к стенкам влагалища, то в такой ситуации может быть опущение стенок лагалища после оперативного вмешательства. То есть это не характерно обязательно для удаления матки, да? это как раз отсутствие оперативных приемов, которые профилактируют это опущение. Если оно беспокоит вас, если оно нарастает, то в данной ситуации надо делать оперативное вмешательство надо делать коррекцию этого опущения. Если вы живете где-то недалеко, можете прийти ко мне на консультацию. Вот, если живете далеко и хотите обратиться ко мне, то вам надо прислать мне осмотр гинеколога, прислать выписку из стационара, где делали вам оперативное вмешательство и сделать обязательно свежие УЗИ и прислать мне объяснить и рассказать жалобы. Это можно все сделать в директе здесь, в инстаграме, и я вам дам уже более конкретный ответ, что нужно в данной ситуации сделать. Компенсаторная гипертрофия левой почки. Насколько страшно это? Это вообще не страшно, так сказать, это увеличение ее размера и увеличение ее функции в случае отсутствия почки с другой стороны. То есть это физиологический процесс, компенсированный, направлен на улучшение, так сказать, выделение мочи очищение шлаков из нашего организма. Так, переходим в контакт. Доброе утро. А опасен ли полип в желудке? Да, опасен. Любые полипы на слизистых оболочках, будь то в желудке, в кишке или в полости матки, надо обязательно удалять. Потому что из желистых полипов вырастает рак. Вот, так сказать, это не обязательно случается быстро, да, но все равно, так сказать, риски возникновения рака крайне-крайне высоки. Поэтому надо пока не развилась эта ситуация сделать гастроскопию, убрать этот полип и все на этом закончится, сделать гистологическое исследование. Вот и если полип был, то в принципе хотя бы раз в год в течение там года-двух нужно обязательно контрольно делать гастроскопию, чтобы посмотреть появляется вновь или нет в другом месте где-то полипы. А можно ли у вас следоваться в стационаре? Зульфия спрашивает. Конечно, можно, проблем здесь вообще никаких нет. Значит, у меня грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, приезжайте, значит, наша клиника делает все необходимые исследования для понимания, нужно или нет делать оперативное вмешательство по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Речь идет о рентгене пищевода и желудка с барием, речь идет о гастроскопии, ФГС нужно сделать, речь идет о суточной пашметрии, манометрии пищевода. Все исследования мы делаем у себя и все это можем сделать всего за два дня. Вот, так сказать, все четыре исследования. Поэтому обращайтесь, записаться можно, моя помощница Ольги, 8, -8 222 10 87 8 9 8 5 222 10 -87. Ольга, вот, и она запишет вас на эти исследования, и сразу ко мне на консультацию, то есть проблем здесь никаких нет. А, так, значит, ВКонтакте у нас все, посмотрим, что у нас есть в Инстаграме, Появились свежие вопросы. Двигаемся дальше, всем машу ручкой. Видите, сегодня, как погода изменилась в средней части России, навалил снег, метель. Но я все равно сегодня сделал свои 8 километров скандинавской ходьбой, одел повыше сапоги, закутался, взял палки, но все сделал. Так, что у нас еще? Криолиполис можно ли при кисте яичника? Если киста носит функциональный характер, то здесь нужно просто посмотреть скажем контрольный узи сделать то есть у вас выявили кисту яичника на узи да далее вам надо обязательно сделать контрольный узи на 5 7 день месячного цикла на следующий цикл если киста остается есть какие-то включения оболочка плотная да и мы видим о том что так сказать она носит органический характер то в этой ситуации не стоит делать этих процедур вот а надо сделать в начале лапароскопию и убрать эту кисту яичника исследовать ее гистологически а далее уже можете заниматься со своей внешностью как угодно. Вот. Но, так сказать, если она носит органический характер, то не стоит этого делать ни в коем случае. Как понять, уже пора делать операцию гри... грыжи пищевода, ФГС второй степени, рентген второй степени, или может ли она сама уменьшится? Ну, грыжа никуда не уменьшится. Как я уже неоднократно говорил во время своих прямых эфиров и проводил такие монопрямые эфиры по грыже пищеводного отверстия диафрагмы, показанием к операции при наличии грыжи пищеводного отверстия диафрагмы являются следующие факторы. Прежде всего, это наличие клинической картины, то есть эта грыжа вас беспокоит. И несмотря на то, что вы проводите лекарственную терапию, изменили каким-то образом там свой так сказать, график жизни, да, все равно качество жизни оно у вас сильно страдает. Да, то есть вы вынуждены там спать в положении полусидия, например, не есть какие-то определенные блюда, после еды у вас всегда изжога, так сказать, вы чем-то там себя ограничиваете, вы не можете заниматься спортом. То есть много провоцирующих моментов, которые вызывают клинические проявления в виде рефлюкса или в виде болевого синдрома за грудиной, или, так сказать, нарушение дыхания или нарушение ритма сердца. Это все как раз симптомы, характерные для грыжи печетного отверстия диафрагмы. То есть применение терапии очень кратковременно или вообще не приносит никакого эффекта, это первое. И второе, на гастроскопии мы видим, есть изменение пищевода, да, воспалительного характера. То есть, как правило, это проявление рефлюкса эзофагита, и в этой совокупности это говорит о том, что нужно обязательно делать оперативное вмешательство. Если на этом месте, где обычно развивается эзофагит в пищеводе, есть так называемый пищевод Барретта, то есть есть метаплазия да, с последовательностью, не дай бог дисплазии пищевода а слизистой, да, то есть это предраковое состояние, то надо 100% обязательно не откладывая делать оперативные вмешательства по поводу грыжи пищеводного, то есть делать реконструкцию этой зоны, устранять. Грыжу и делать антирефлюксный этап операции, чтобы патологические рефлюксы не так сказать, попадали из желудка в пищевод и не раздражали слизистую оболочку. То есть это нужно обязательно делать. Но если есть еще и пищевод барета, то на втором этапе нужно обязательно делать рачастотную абляцию слизистой пищевода, да, убирать эту патологическую слизистую, потому что из этого вырастает рак. Поэтому вот этим и определяется, надо или нет делать оперативное вмешательство при грыже пищеводного. Вот. Но и хочется отметить, что стадии в настоящее время уже лет 5, как не стадится, не ставится 1, 2, 3. То есть есть тип грыжи. Первая – это аксиальная, второе это параэзофигиальная грыжа, третья – это смешанная, четвертая – это очень большая грыжа, где весь желудок и толстая кишка выходят в грудную полость. Поэтому второй тип, если это паразвекиальная грыжи, она склонна к ущемлению и даже вне зависимости от клинических проявлений в данной ситуации показано оперативное вмешательство. У меня холазия лечится лето или нужно оперировать, но как правило холазия не лечится какие-то симптоматические меры, так сказать, проводятся, и есть кратковременные улучшения проходимости пищевода. То есть речь у нас идет, если кто-то не знает о холозеи, кардии, это врожденное заболевание, где отсутствует на определенном участке примерно 2 см над желудком в стенке пищевода отсутствует нервный волок, на который отвечает за расслабление этой зоны. В результате она находится в состоянии спазма постоянного, где спазм, там а, нарушение микроциркуляции и развивается еще рубцовое изменение в виде стеноза присоединяется. Да, это длительное заболевание, оно в основном начинает проявляться в 13, 14, 15, там, 17 лет. Вот, и это, максимальные свои проявления, как правило, она начинается в 25 30, примерно в 40 лет. Вот. И естественно она ведет к такому прогрессивному сужению в этом месте пищевода. В результате пищевод устает проталкивать пищу через это, через это суженное отверстие, начинает расширяться, потом он S-образно изгибается, там накапливается пища, слюна, жидкость, и это начинает во время сна, так, так сказать, выбрасываться из-за пищевода, и опасно тем, что пациент может захлебнуться собственным сказать, содержимым пищевода, да, то есть сделать в этот момент вдох, вот, и так, так сказать, можно утонуть своей кровати, условно говоря, да, то есть это нехорошая ситуация. Поэтому здесь делается оперативное вмешательство, я этим занимаюсь, лапароскопически рассекается это суженное место, вот, так сказать, волокна расходятся в стороны, вот это вот суженное место расходится в стороны, вот про этом не вскрывается, и из стеночки желудка делается такая заплаточка, которая позволяет не сходиться к краям раны вновь, то есть это такой противорецидивный этап, да, и а, закрывает а, слизистую пищевода, чтобы профилактировать осложнения в раннем послеоперационном периоде. Поэтому вы можете прислать мне все свои обследования сюда в директ, и я вам дам уже развернутый ответ, что нужно в данной ситуации делать. Адену предстательной железы, упирать смечевой пузырь, какие способы лечения, какие анализы необходимо сдать. Значит, прежде всего надо сделать УЗИ, вот. Дальше в данной ситуации на УЗИ определяется, нужно ли делать биопсию предстательной железы и параллельно сдается ПСА. Да, так сказать, это... Как раз тот анализ, который позволяет определить, сказать, есть или нет воспалительные изменения в предстательной железе И есть или нет какие-то онкологические клетки, то есть подозрения на рак Только ПСА сдается перед УЗИ Вначале, да, так сказать, это обязательно в этом в плане, чтобы ложных результатов не было Сдаем ПСА свободный связанный, и вот Делаем трансректально УЗИ на этом основании определяемся, нужно или нет биопсию делать предстательной железы. Если там все доброкачественно и биопсию делать не, не надо, то в этой ситуации определяемся, нужно или нет делать операцию, так называемый ТУР. То есть через мочеиспускательный канал без разреза на брюшной стенке можно сделать резекцию этой предстательной железы, то есть удалить увеличенную долю, вот, восстановится мочеиспускание, все в данной ситуации будет хорошо. Поэтому вы можете эти все исследования сделать у себя, прислать мне результаты, я вам дам развернутый ответ и при желании, хотите, можем все это сделать у нас в клинике. Насколько опасны грыжи пищевода? Ну, как таковая сама она не опасна. Я говорил вам о том, что опасна только та, которая паразофекиальная, склонна к ущемлению, так сказать, и опасность создается еще в том, что сказать, могут развиться патологические изменения в самой стенке пищевода с развитием пищевода Баретта. А это предраковое состояние. То есть, вот эти вот как бы два основных момента, которые действительно реально опасны. А остальное – это изменение вашего качества жизни. Это постоянное, может быть, и жога, Боль, похудение, это нарушение дыхания, вплоть до бронхиальной астмы, это нарушение ритма сердца, это боль в районе сердца, напоминающей стенокардию напряжение У меня были пациенты, которым в 40 лет делали коронарографию по поводу болевого синдрома, думали, что инфаркт, а у них грыжа в отверстия диафрагмы. Поэтому надо всегда обследоваться, знать, что у вас есть. Вот И дальше двигаться вперед. Я хочу приехать к вам с Казахстана. Проблем никаких нет, ко мне приезжают со всего мира. Из Казахстана приезжает примерно 7-10 человек в месяц вот, на оперативное вмешательство. поэтому я вас жду. Приезжайте, пришлите мне в дирекции свои а, обследования, опишите а, свою проблему, приезжайте, я приглашу вас, и все мы вам сделаем. Добрый день, 54 э, года, железо, 8 по анализам, были месячно обильные, эндометрия 7 мм, месячные будут идти. В данной ситуации, я думаю, вам следует прислать мне полное описание УЗИ, наверняка у вас не одно, а пару есть, пришлите все свои анализы, опишите все свои жалобы, я дам развернутый ответ, что в данной ситуации, сказать, с вами происходит, каким образом можно обследовать и что нужно делать. Подскажите, пожалуйста, имеется множный полипоз желчного пузыря. В этой ситуации надо определиться с размерами полипов, их локализацией. Если они локализуются в шейке, то не в зависимости от размеров и нарушают эвакуацию желчного пузыря и приводят к воспалению стенки, показано оперативное вмешательство. Если они располагаются не в шейке, то мы ориентируемся на размеры. Полипов да, больше 7 миллиметров рекомендуется оперативное вмешательство, желчный пузырь нужно удалять, потому что риски развития рака в этой ситуации с каждым миллиметром возрастают процентов на 10. Если полип маленький, то в данной ситуации за ним можно просто наблюдать и нет никаких показаний для оперативного вмешательства. Так, двигаемся Дальше. Полипы по 3-5 мм. Нужно ли делать холецистектамию? Ну, я вам ответил. Если они располагаются в шейке, нарушают эвакуацию из желчного пузыря, вот, то в данной ситуации, да, нужно делать э оперативное вмешательство. Если они располагаются не в шейке, вот, то за ними можно понаблюдать. Можно ли забеременеть и выносить ребенка при ревматоидном отрите? Как скажется это на ребенке? Как рожают сами или я, я, я, я, я, я Забеременеть можно все остальные вопросы лучше решать с акушерами. Я акушерством не занимаюсь ни Кесарево, ни родами. Вот, я занимаюсь, так сказать, женщинами чтобы они забеременели и, и рожали, да, и это самое, так сказать, устраняя всевозможные патологические причины для, так сказать, наступления беременности. То есть в этой ситуации вполне реально могу вам помочь. Здесь лучше побеседовать с акушером, то есть с тем человеком, который непосредственно занимается родами. Вот, а если у вас есть вопросы по репродукции в данной ситуации, то опять же есть соответствующий профильный специалист, который может вам на эти вопросы. По ревматоидному артриту конкретно ответить, но противопоказаний как таковых к беременности и родам в данной ситуации нет. Обязательно ли удалять миому большого размера, если она не беспокоит? Пришлите мне УЗИ, вот, и я вам там развернутый ответ, что конкретно в вашей ситуации в данной можно сделать. Вот, потому что здесь, опять же, все зависит от локализации этой миомы. Да? Если эта миома располагается внутри матки, то есть есть так называемое субмукозное расположение, то вне зависимости от размера ее нужно оперировать, ее нужно обязательно удалять. Делается это резектоскопически. Если она примерно до 3 см в диаметре, то есть через полость матки, или это делается лапароскопически, это делается временным пережатием артерии, если она примерно 4 см и более и субмукозного расположения, Положением. Она может не беспокоить, но внезапно закровить, то есть в любое время может развиться клиническая картина, да, и лучше не допускать до этого, до профузного кровотечения и убрать. Если нет деформации полости матки, вот, то миома больше 4-4,5 см в диаметре, в принципе, необходимо оперировать, то есть нужно в данной ситуации делать малоинвазивное оперативное мешательство и удалять. Если она там 5, 7, 8, 9 сантиметров в диаметре, то, конечно, нужно такой миому, так сказать, прооперировать и ее убрать. Когда-то делали эма из-за миомы, после убрали миом операбельно. Преднали эмо при желании забереметь, что можно предпринять. Но сейчас предпринять вы не можете уже ничего, вы все уже сделали, да. Эма в принципе, для беременности не очень хорошо, потому что на самом деле, то есть она меняет кровообращение, ток в яичниках, да, ухудшая, а, не у всех, да, но это может быть, ухудшая а, кровоснабжение и, соответственно, фолликулярный запас в яичниках, да, вплоть до развития минореи, потому что эмболы могут попасть и в яичниковую артерию, и архитектоника а, кровоснабжения матки яичников может быть абсолютно различной у каждой пациентки, то есть, может быть, за счет яичниковой артерии а, больше а, Кровоснабжается может быть за счет маточной артерии яичник больше кровоснабжается, да, и в данной ситуации представить это сложно. И если мы планируем беременеть, да, то в этой ситуации, конечно, надо, чтобы кровоток в матке был хороший. Соответственно, и с этим и а, кровоснабжение эндометрия внутри, а, внутренней слизистой матки тоже может нарушаться в этой ситуации, да, и вплоть до образования некроза, синехии и извращения полости матки. Поэтому в Америке и в Европе ЭМА тем женщинам, которые собираются беременеть противопоказано и есть очень узкие показания для этой манипуляции, то есть это если пациентке там 45 плюс, если у нее выраженное кровотечение и если в данной ситуации какое-либо оперативное вмешательство перенести она не может, да в силу там соматических болезней со стороны сердца там, системных или легких, или еще что-то, да, в этой ситуации можно сделать это малоинвазивное оперативное вмешательство. Если пациентка может перенести оперативное вмешательство, всегда лучше убрать миомы, сохранить орган, и в данной ситуации это будет самое оправданное оперативное вмешательство, не нарушает скороснабжение, патологические очаги убираются из-за матки, и орган сохраняется. Вот. Если вы уже это сделали, то ну, надо надеяться, что никаких плохих последствий, у вас в вашей ситуации и мне привела никаким последствиям плохим. Ребенку пять лет поставили рефлюкс Значит, сразу я отмечу о том, что я взрослый хирург и Я отвечаю регулярно на письма, которые присылают мне по детям Поэтому я не имею права ни консультировать, ни давать советы, ни оперировать детей Поэтому в отношении детей ко мне не обращайтесь И, к сожалению, я вам никакого ответа в данной ситуации дать не смогу И не буду пытаться это делать, потому что я не имею на это юридического права Значит, сколько будет стоить оперативное вмешательство при охлазии? Присылайте мне, я уже вам говорил, все документы свои. Мне нужна обязательно гастроскопия, мне нужен рентген и желудка с барем, укажите возраст жалобы, я посмотрю, были ли какие-то у вас операции а нам мне или нет. Все это зависит на длительность нахождения в стационаре, на вид оперативного вмешательства, на ее стоимость и прочее вам дам. Развернутый ответ конкретно по вам, и вы уже будете понимать, что нужно в вашей ситуации вам сделать и какие затраты здесь, в данной ситуации будут. Так, двигаемся дальше с вами, здороваюсь со всеми. Как определить опущение кишечника после гистероктомии? Влияет ли опущение на работу кишечника? После гистероктомии никакого опущения кишечника не происходит. Они фиксированы на брыжеке и изменение точки фиксации никуда не происходит в данной ситуации. Поэтому надо все эти мысли из головы выкинуть. Вот, и если у вас есть какие-то проблемы с животом, я думаю, что, скорее всего, что они и до гистероктомии в данной ситуации были, надо пройти обследование, сделать гастроколоноскопию, сделать ирикографию, сделать суточный пассаж бария по кишечнику, и будет полное понимание, что происходит с анатомией и с функцией вашей кишки. А далее уже принимать решение, в какую сторону двигаться в плане лечения чтобы ставить точный диагноз эндометриоз, что нужно лучше пройти УЗИ или МРТ, но как правило и на хорошем УЗИ все это видно, если на УЗИ нет понимания, что это есть, конечно МРТ лучше сделать, МРТ лучше сделать с контрастом, лучше сделать примерно там на 5-6-7 день цикла то есть как правило достаточно УЗИ осмотра на кресле, то есть уже какое-то понимание есть, есть клиническая картина у пациентки, то есть это в совокупности все оценивается, если есть данные МРТ, то конечно это в данной ситуации поможет врачу в плане постановки диагноза и выбора соответствующей тактики дальнейшего лечения. Так, двигаемся дальше. Один яичник удален, да, термоидная киста, а теперь по УЗИ появилась термоидная киста, в другом яичнике полтора сантиметра. Делать операцию или заморозить яйцеклетки. Но вы можете заморозить яйцеклетки в данной ситуации, в этом определенный резон есть. Тем более, что даже стимулируя работу яичника, это термоидная киста, как правило, она не стимулирует ее рост. Даст, ну, я имею в виду сама стимуляция гормональная при заборе яйцеклеток. Да, и в этом ситуации резон есть. Конечно, лучше забор сделать вот. и далее сделать лапароскопию, пока киста не увеличилась в размерах, аккуратно ее вылочить, удалить. Я, например, делаю это при любых размерах кист, всегда сохраняю здоровую ткань яичника. Да? А то можно опять попасть на стол и вам удалят яичник второй, и в данной ситуации и действительно детей не будет, и вы в хирургический климакс войдете, который переживается очень-очень тяжело женщины, потому что происходит очень быстро, так, возвращаемся в ВК, какие вопросы здесь у нас есть, сейчас листаю обратно, да, много в это тоже ВК вопросов, отлично, отлично, сейчас возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся, так, Так ну когда нужна операция пригрыже пищеводного отверстия и диафрагмы, я уже ответил в Инстаграме. Такой вопрос был. То есть, это отсутствие лечения, отсутствие эффекта от лечения, выраженная клиническая картина, нарушение качества жизни и изменение стенки пищевода. В этой ситуации нужно обязательно делать оперативное вмешательство. Приходилось ли вам лечить месячный пневмоторакс? Но ну, это имеется в виду эндометриоз легкого, вот, и во время месячных случается эта проблема, да, подобные пациентки у меня были, но, так сказать, оперативное вмешательство в данной ситуации требует как раз входа в грудную полость. Вот. Это уже специальность таракальная хирургия. Раньше я ей занимался, сейчас в клинике у нас нет лицензии на таракальную хирургию. Поэтому в данной ситуации мы отсылаем пациента к своим врачам, которые знают, как это делать и, так сказать, это... Делают хорошо, вот это в институте Склифосовского, а я занимаюсь гинекологической проблемой, потому что, как правило, так сказать, она сочетанная проблема, то есть есть и в груди эндометриоз, да, и на нарушенных половых органах, то есть и здесь нужно коррекцию делать и там, и там. Так... Можно ли есть помидор при неоподжелудочной железы с метастазами в печени? Но я бы не советовал, все-таки это такая грубая пища, которая может вызывать болевой синдром. Сколько стоит моя консультация? Значит, здесь везде в соцсетях я отвечаю бесплатно, консультация есть очные. Есть консультация онлайн, где мы можем вот так по видеосвязи все проблемы с вами обсудить. Вы звоните моей помощнице Ольге 8985 222 -10 87 вот. И она вам все детали по консультациям расскажет, хотите очную онлайн. Еще раз говорю, что здесь я консультирую бесплатно. Так. Рыжий пищеводный может рассосаться или исчезнуть? Нет, не может рассосаться и не может она исчезнуть. Это нарушение анатомии, это расширение внутреннего кольца в диафрагме, где у нас проходит пищевод. Оно в норме два с половиной расширяется до 6 сантиметров, и часть вот так желудка выходит из грудной, из брюшной полости в грудную. Да? Поэтому, что бы мы не применяли, мы это отверстие сузить, это как пупочная грыжа, да, то есть она возникла, вот, и никуда она уже никаким образом не денется и не изменится. Можно ли удалить миому матки, сохранив матку? Конечно, можно. Подобные операции я делаю половину своей хирургической жизни. Примерно мы делаем 350-400 миомектомий в год, как обширных, так сказать, там, до 250 узлов удаляем из матки и сохраняем орган. Так и лапароскопически при небольших миомах до 10-11 сантиметрах. Вот, и женщины у нас беременеют и рожают. Поэтому обращайтесь, присылайте мне сюда ВК в личку а, свое УЗИ, опишите проблему, жалобу, укажите возраст, я вам дам развернутый ответ и помогу вам, уберу вам миомы и сохраню матку. У меня эндометриоз яичников, переходящий на кишечник, мучает постоянные боли внизу живота, гинеколог выписал азофрилу. В данной ситуации гормоны не помогают и не помогут, нужно четкое понимание в этом плане иметь. Вот, требуется только хирургическое вмешательство, отнеситесь очень взвешенно к выбору хирурга, потому что хирург, который должен делать это оперативное вмешательство, обязан оперировать и на кишке, и гинекологию, и на яичниках. Если мы говорим об гинекологах обычных они не имеют права оперировать на кишечнике, но ну и, как правило, не очень хорошо у них это получается, потому что это специальность не их. И в данной ситуации, конечно, нужно или иметь комбинацию врачей в оперблоке, или чтобы один врач занимался всей этой проблемой. Можете как мне обратиться я все это оперирую и делаю у меня 5 специальностей урология хирургия гинекология колоректальная хирургия вот и онкология поэтому эти все зоны я оперирую отдельно и вместе вот можете ко мне обратиться можно ли при наличии мюма ставить спираль какая контрацепция лучше таблетки или перевязка труб если вы не собираетесь 100 рожать никаким образом уже, да, и мы говорим о стопроцентной и наиболее безопасной контрацепции, то в данной ситуации, конечно, лучше сделать перевязку труб. Вот, если все-таки не исключаете возможность беременеть, то, естественно, что этого делать не надо, потому, потому что она, как правило, слабо обратима. Я занимаюсь этой проблемой, иссякаю эти участки перевязанных труб и накладываю микроанастомозы, но позитивный результат может развиться после такого оперативного вмешательства только где-то в 40% случаев поэтому если вы еще все-таки не исключаете беременность лучше использовать противозачаточную спираль в данной ситуации если нет полости, деформации полости матки и полость небольшого размера, то, как правило, спираль ставится, и она эффективна. Если миомы большие, огромные, и полость большая, то, как правило, спираль не удерживается в ней, так сказать, и самостоятельно выходит. И в этой ситуации надо удалить миомы, орган сохранить, и вот то, о чем вы говорите, можно параллельно одновременно как раз и перевязать трубы. Так, удалили лапароскопический кисту яичника. Через месяц на УЗИ на другом яичнике киста 25 миллиметров. удаленная киста была функциональной. Но это как раз говорит о том, что я хотел вам и посоветовать ни в коем случае не ложиться под нож второй раз, я так условно говоря грубо, да, то есть нужно четко разобраться и понять, что за киста с другой стороны, вот так сказать, поделать контрольный УЗИ на протяжении двух-трех месячных циклов на пятый-седьмой день и посмотреть за этой кистой. Если она носит функциональный характер, то ничего с ней делать не надо в данной ситуации. Через сколько можно беременеть после удаления кист в яичниках, нужна ли гормональная терапия? В данной ситуации все индивидуально, если мы просто говорим о банальной простой кисте яичника, не эндометриоидной, которая не требует никакого там лечения дальнейшего, то мы, как правило, рекомендуем через полтора месяца заниматься беременностью. А эндометриоидную кисту нужно удалять или нет? Да, эндометриоидную кисту нужно удалять. Допускается там до полутора сантиметров наблюдение до, за этой кистой, если вы непосредственно сейчас собираетесь беременеть и рожать. то В этой ситуации можно попытаться забеременеть, родить, а дальше уже заниматься так сказать, вашей кистой, да, если киста большего размера, то есть 2,5-3-4 см, то ее лучше удалить, она оказывает и компрессионное влияние на ткань яичника, нарушая работу, да, и токсическое влияние эндометриоидное содержимое оказывает непосредственно на клетки, Который находится в яичнике, да, то есть на фолликулы. Чем больше она будет находиться, тем меньше у вас фолликулярной ткани, то есть, у вас АМГ в данной ситуации будет падать. Можно ли после операции киста вернуться вновь? И что делать, чтобы она не вернулась? Значит, опять, какой характер кисты, все индивидуально. Нужно знать. Морфологию нужно знать ваш анамнез, что с вами происходило, какую кисту удалили убрали, и убрали, вот, какая причина была, если она выясняется, да, не у всех она выясняется в данной ситуации. Вот, и естественно здесь так сказать, нужно подходить индивидуально. Так, дивертикулы в кишки кишке не воспаляются. Если есть орехи и семечки, стоит ли делать операцию или просто соблюдать режим питания? Вот, конечно, в данной ситуации надо соблюдать режим питания, то есть, определенный ввести образ жизни, вот именно в плане питания физической нагрузки, и показания для оперативного вмешательства, наличие дивертикулов в кишке, а нет. То есть, это только рецидивирующие воспалительные изменения. То есть, если действительно было, скажем так, выраженное воспаление, которое привело в стационар пациента, антибактериальная терапия, капельницы, и, как правило, то есть это все-таки неоднократная госпитализации, ну, по крайней мере, хотя бы две. То есть в этой ситуации, естественно, что мы уже говорим о том, что нужно делать оперативный вмешательство. Если просто у вас их выявили, никаких воспалительных изменений нет, то в такой ситуации, конечно, надо просто проводить динамическое наблюдение и соблюдать режим питания. А делаете ли вы химию эмболизацию при множественных метастазах? Нет, мы этим не занимаемся. Можно ли при большой грыже пищеводного постоянно присутствовать неприятный привкус во рту и боли в районе пупка слева? Да, может, это эти симптомы могут в данной ситуации быть. Они могут быть связаны с грыжей, могут быть с грыжей не связано. Есть ли лечение спаек? Лечение спаек, если оно клинически выраженное, то есть они проявляются болевым синдромом или, или а, периодически кишечной непроходимостью, только хирургическое. А, потому что через два месяца после образования спаек они прорастают сосудами собственными, и как только они проросли сосудами, никакого лечения спаек нет, невозможно ни лангидазой, физиолечением, грязями, то есть как многие советуют спаечный процесс каким-то образом убрать, то есть он не убирается, он убирается только хирургическим путем, Спайки должны быть пересечены, должен вводиться против спаечный гель, который профилактирует наступление повторное образование спаек, желательно этот вид оперативного вмешательства выполнить лапароскопически, потому что любое открытое оперативное вмешательство опять приводит к образованию спаек вновь, да, поэтому нужно сделать малоинвазивное оперативное вмешательство, острым путем просечь спайки, обязательно провести противоспаечное мероприятие в виде введения геля, потом раннюю активизацию, хорошую перистальтику кишки, чтобы сказать, это все не спаялось вновь. Да? То есть есть определенный комплекс, как этим нужно в данной ситуации заниматься. Была у вас по поводу грыжи пищеводного отверстие 3 года назад, давно не обследовалась, оперировалась недавно, не у вас по удалению геморроя и свища Одно... Одно... одновременно. Но если у вас есть проблемы с грыжей пищеводного, пожалуйста, обращайтесь, мы сделаем все необходимые обследования в нашей клинике, проведем рентген пищеводной желудка с барием, гастроскопию, суточную пашметрию и манометрию, определимся, нужно или нет делать оперативные вмешательства. Если вам нужно делать, я готов вам помочь и сделаю все это. У меня аневризма серединочной артерии 18 мм, около головки а операцию сделать рано значит то же самое я и хочу отметить вам что при 18 миллиметрах делать не надо Какие обстоятельства необходимо сделать при двусторонней паховой грыже для получения консультации? Вам нужно просто прийти ко мне, если вы находитесь рядом, мы сделаем свое УЗИ, вот, я посмотрю вас и в данной ситуации определимся с тактикой оперативного лечения. Если вы находитесь далеко и приезжать на консультацию пока не хотелось бы, но чтобы было понимание, надо, не надо, оперировать и как вид оперативного вмешательства, я предложу вам, вам надо сделать УЗИ у себя, УЗИ пахового зон, УЗИ брюшной Полости, вот, сходить на консультацию хирурга и выслать мне полное описание УЗИ и полное описание консультации хирурга. Я вам дам развернутый ответ, какой вид оперативного вмешательства в данной ситуации будет оптимален. Добрый день. После удаления миомы и эндометриоидной кисты повышается пролактин нормально это или нет, нужно что-то предпринимать. Значит, вам нужно обратиться к гинекологу, эндокринологу. С оперативным вмешательством это не связано никаким образом. Да? То есть вам нужно разобраться в причине повышения этого гормона вот, и соответствующие мероприятия сделать. Да? То есть есть соответствующие специалисты, кто этим занимается. В принципе, у нас есть шикарный гинеколог-эндокринолог в нашей клинике, доктор медицинских наук. Вы можете позвонить моей помощнице Ольге 985-222-1087. 985-222-1087, и она запишет вас, так сказать, к этому специалисту. Какие современные медикаменты существуют при хронической гиперплазии эндометрия? эндометрии? Значит, надо обязательно в данной ситуации проводить консультацию. Вот. Обязательно надо иметь все гистологические исследования. И в данной ситуации оптимально иметь иммуногистохимическое исследование вашего эндометрии. То есть надо обязательно сделать ЭГХ. Потому что эндометриты и всевозможные гипер могут носить и аутоиммунный характер, то есть там много всевозможных факторов и видов, и все лечения отличаются между собой в зависимости от, так сказать, причины и каким образом это воспалительное изменение осуществляется, да, то есть поэтому надо иметь много вводных данных, чтобы назначить вам правильное лечение. Вы можете ко мне обратиться, мы можем заняться этим с вами, да, или, так сказать, это надо обязательно сделать со своим врачом, но дистанционно в данной ситуации я вам ничего рассказать не смогу. Так, ВК мы закончили, переходим опять в Инстаграм к вопросам. Вы молодцы, вопросов очень-очень много. Мы, как всегда, работаем с вами очень активно. Уже 46 минут в прямом эфире. Так, возвращаюсь назад. Ну, вот, мне кажется, наверное, где-то здесь мы с вами остановились. На УЗИ выявлены кисты печени. Какие обследования надо еще сделать? Значит, здесь прежде всего надо сделать МСКТ, мультиспиральную компьютерную томографию МСКТ печени с контрастом. В данной ситуации, да? и по накоплению контрастного вещества мы будем четко понимать, какие кисты -ки -ки -ки -ки и что с ними в данной ситуации нужно делать. Нужно делать оперативное вмешательство, вот, или нужно их только наблюдать. Нужна ли контрольная биопсия эндометрии после гистероскопии по поводу железной гиперплазии эндометрии, Получал лечение гистогенами, а теперь рекомендуют биопсию по УЗИ, все в норме? Да, лучше это оптимально сделать в данной ситуации, подтвердить гистологически, что у вас все хорошо, вот, так сказать, чтобы уже понимать, только динамическое наблюдение вам оставить или что-то еще профилактически поназначать. При многоузловой миоме и узле второго типа, 39 мм, обильной менструации, может ли прием э, гормональных средств, так сказать, это все улучшить. В данной ситуации я бы советовал все-таки оперативное вмешательство, надо э, удалить миомы и сохранить вам орган, сохранить вам матку и никаких гормональных средств данной ситуации не понадобится потом. Я думаю, что это будет самый правильный вариант. Операция, удаление миом и отсутствие применения гормонов. Какие методы гормональной терапии вы рекомендуете с целью противорецидивной терапии эндометриоза после хирургического лечения? Если а, действительно нужна Профилактика в данной ситуации. Мы говорим об обширных эндометриозах, о том, что есть какие-то мелкие-мелкие очаги по 2-3 мм, разбросанные по всей брюшине, которые нереально удалить. Я предпочитаю агонисты. Вот, как правило, мы назначаем диферилин на 3 или на 6 месяцев в зависимости от цели и задачи, которые так сказать, ставятся перед пациентом. Перед пациенткой Бывает тяжело дышать на вдохе, может ли это быть из-за грыжи пищевого отверстия диафрагмы. Да, это симптоматика характерная для грыжи пищевого отверстия диафрагмы, то есть, как правило, больших размеров, да, и в этой ситуации надо обязательно сделать обследование, сделать гастроскопию, сделать рентген, вот, и уже решать, что нужно делать с вами. Вы можете мне сюда в Директ прислать все свои данные обследования, я вам дам уже... Развернутый правильный ответ, что нужно в вашей ситуации конкретно делать. На рентгене желудка, дрожепесчетное отверстие, диафрагма 2,5 см это большая грыжа или нет, но размер, по большому счету, не играет роли. Самое главное, есть у вас клинические проявления или нет, есть у вас изменения в стенке пищевода, наслизистые или нет, так сказать, есть ли у вас эффект от консервативной. Терапии, которую вы применяете. Если у вас эффекта нет, если есть изменения слизистой, то у вас надо оперировать вне зависимости от размеров грыжи. Если никаких жалоб и проявлений нет, то вам можно только наблюдать за этим, периодически делать гастроскопию и наблюдать за своим пищеводом. Так, двигаемся с вами дальше. Удаляли два месяца назад субсирозный мематозный узел. Есть ли смысл сейчас принимать лангидазу свечи? Какие еще препараты противоспаечные нужно, нужно применять? Я думаю, что скорее всего что смысла уже никакого в данной ситуации нет. Вот, то есть я обязательно при любой миомэктомии вожу противоспаечный гель, барьер обмазываю матку и те швы где мы их накладывали при эктомии, вот это является лучшей в данной ситуации профилактики. Два месяца это уже достаточный срок. Если спайки образовались, то они уже образовались, если они не образовались, они не образовались. Вот, и при наличии спайк, то есть уже никаким образом воздействовать на них нереально. Да? Сказать, если никаких проявлений, проявлений клинических нет, забудьте об этом, живите обычным образом жизнью. Эндометриоз, сигмовидные кишки, и эндометри... эндометриоидная киста полтора сантиметра. Операция в анамнезе. Планируется кривоперенос. Можно при таком диагнозе делать отсадку эмбрионов? Нет. В данной ситуации не надо этого делать. Надо вначале сделать оперативное вмешательство, устранить эндометриоз. Вот, удалить его обязательно с сигмовидной кишки, да, убрать его с брюшиной, потому что даже если у вас полноценные эмбрионы будут, при наличии такого эндометриоза в животе, вот, то есть, как правило, так сказать, результат ИКО ну, будет процентов на 50 хуже. Да, и в данной ситуации лучше все-таки сделать оперативное вмешательство, отционировать все, а далее уже заниматься переносом бывают рецидивы после операции на грыжи пищевода да, конечно, бывают по литературным данным от 20 до 25% то есть у каждого четвертого пациента по моим данным, по моему опыту а я сделал более половиной тысяч операций по поводу грыжи на отверстие диафрагмы, личный опыт, да, у нас примерно где-то 3-3,5% да, то есть из 100 у 3, к сожалению, до нуля нереально Эту цифру пока снизить, каким образом мы не пытались это сделать, и сетчатые импланты, изменения техники ушивания, вот. но не все зависит от хирургов. Много зависит от тканей непосредственно пациентов, от его поведения, вот, так сказать, от так называемого укорочения пищевода, который втягивает непосредственно желудок в грудную полость. Да. то есть как, Есть какие-то вещи, на которые никаким образом хирург повлиять не сможет. Моему мужу сделали операцию по низу, но через неделю эту операцию расслабили, а именно эту манжету на полуоборот. Прошло 15 дней, расслабился ли этот узел. Вот. Это надо определить с помощью рентгена, то есть это сделать просто, надо сделать рентген пищевода и желудка с барием, жиденьким, да, и понимание будет, насколько эвакуация из пищевода в желудок идет хорошо или нет. Это как раз к вопросу о том, я пишу везде на своем сайте и говорю везде в прямых эфирах о том, что фондапликации понизу но это не очень хороший вид фондапликации, это абсолютный клапан, который охватывает на 360 градусов, Пищевод, тем самым делая гиперманжетку, то, чего в природе нет. У нас в природе здесь клапан относительный. У нас может быть и отрыжка и рвота, а после фунтупликации по низну ни отрыжки, ни рвота нет. И если еще есть нарушение перистальтики пищевода, сниппанное в сторону снижения, а это есть у 25% пациентов, то и проталкивание пищи из пищевода в желудок будет затруднено. Да? То есть развивается так называемая дисфагия. Вот, и это очень-очень данной ситуация плохо видимо этого вот у вашего супруга и произошло поэтому надо сделать рентген и все будет понятно и ясно что а, как бы в данной ситуации а, происходит нужно ли еще что-то дополнительно делать некоторые хирурги клипируют маточную артерию перед удалением миомы вопрос от какой артерии сохранена матка при этом будет кровоснабжаться но я думаю что они ее клипируют не навсегда вот а видимо клипируют все-таки на время в данной ситуации если мы говорим о клипировании постоянном, да, то кровоснабжение будет осуществляться только из артерий, которые питают яичники, из яичников артерий, ну и может быть какие-то коммуникации, которые идут из влагалищных ветвей в данной ситуации. Вполне реально это можно сделать, в принципе, это эквивалент эмболизации маточных артерий, но постоянное пережатие артериального русла, особенно у молодых женщин, крайне негативно сказывается на матке, и это нежелательно. Поэтому я пережимаю артерии только временно, на время оперативного вмешательства, чтобы снизить кровопотерю во время оперативного вмешательства, чтобы она у меня была ноль. Вот. После оперативного вмешательства я обязательно эти мягкие клипсы, дебеки, это специальные сосудистые клипсы, я снимаю их, убираю, тем самым восстанавливаю кровоснабжение матки полностью в данной ситуации. И это я считаю очень важно. Можно ли сохранить желчные пузырь убрав камни можно сохранить вот, но эта операция пока не оправдала себя в половине случаев пузырь желчный отключен то есть он уже не работает и никаким образом не заработает да? дальше есть инфекции которые опять же никуда не уйдет в данной ситуации и кровоснабжение желчного пузыря очень плохое и рассечение стенки и ушивание его сопровождается примерно в 4 процентах развитием перитонита, да, то, то есть это очень нехорошая вещь, вот, и в данной ситуации лучше этого не делать. А еще самое главное о том, что через 6 месяцев в 90% случаев камни образуются вновь. И как бы смысла этого оперативного вмешательства, даже несмотря на такие риски, практически никакого нет. Так, двигаемся дальше. Обязательно ли ГЗТ при удалении матки с хищниками или можно обойтись без нее? Если матка с хищниками удаляется в период климакса, то ЗГТ, и вы не хотите принимать его, можно не принимать. Если она удаляется в у менструирующей женщины, то желательно, конечно, ЗГТ применять, чтобы снизить проявление климакса в данной ситуации. Если делалась операция по поводу онкологии, то ЗГТ в данной ситуации противопоказано, к сожалению. Какие симптомы при спайках кишечника? В данной ситуации может быть или болевая форма, болевой синдром, или симптомы нарушения проходимости. Периодически вздувается живот, тошнота, рвота, более сладкообразного характера, да, и, так сказать, нередко пациенты с клиникой частичной спаечной кишечной непроходимости поступают в хирургический стационар для лечения, динамического наблюдения и возможного оперативного вмешательства, если эти мероприятия не приводят к эффекту. Так, двигаемся дальше. Здесь у нас все, посмотрим еще в ВК. Огромное количество вопросов вы задали, я даже чуть уже устал отвечать. Так, двигаемся дальше, сейчас я вернусь. Ага, нашел то место, где мы с вами остановились. Спасибо за ваши ответы, это очень важно, знать правильный алгоритм движения. Отлично, что я помог вам. Каким противоспаечным гелем вы пользуетесь при проведении операции? То есть, как правило, это антиадгезин, корейский гель. Вот. Я считаю, что наиболее в данной ситуации он оправдан. После удаления миома прошло полгода. УЗИ показывает состояние после миомоктомии. Всегда будет такой диагноз или нет. Но это не диагноз. Да? На самом деле на УЗИ должны описать шов на матке. Сформирован или не сформирован рубец. Полноценный он или не полноценный. То есть нужно просто попросить врача описать это. Вот. А так пишут о том, что полгода назад у вас была миомектомия. То есть это состояние после... Но это не а, диагноз и это не описание УЗИ. А, при начальном опущении стенок лагалища вы, дел, вы делаете лонглифт нитью. Матка шейка высоко, опущение всех стенок первой стадии. В данной ситуации, я думаю, оптимально будет сделать а, лифтинг физически, не нитями, а есть а, аппарат ЕВА. Вот, так сказать, пройдете несколько процедур, стеночки встанут. Хорошо, и в данной ситуации вообще без хирургического вмешательства можно будет обойтись. Позвоните моей помощнице Ольге 985-222-1087, 985-222-1087, вот, и она запишет на консультацию, взглянем вас, распишем все и поможем в данной ситуации, все будет хорошо. Поликистоз яичников у 18-летней девушки. Лечится амбулаторно или оперативно. Вот. Опять надо смотреть, какой поликистос и чем он вызван. Если действительно плотная белочная оболочка, то в этой ситуации и она собирается сейчас беременеть и рожать. То лучше сделать лапароскопию так называемый триблинг на яичниках. Да? Это очень хороший эффект. Примерно в 90% операции сопровождается беременностью в дальнейшем. Если она сейчас не планирует беременеть, то лучше лапароскопию не делать, а заниматься медикаментозным лечением. И только при ненаступление беременности там, в течение года при регулярной половой жизни, то есть в этой ситуации показана лапароскопия, ревизия этой зоны, в том числе то есть нужно посмотреть и трубы будет маточные, посмотреть на спаечный процесс, да, и сделать как раз операцию на яичниках, то есть снять частично эту белочную плотную оболочку, чтобы облегчить выход яйцеклетки в брюшную полость. Так... Расскажите о негормональной терапии после оперативного лечения наружного эндометриоза. Если, значит, эндометриоз удален весь и не показана гормональная терапия, то в данной ситуации лечить его не надо вообще ничем. То есть, по большому счету, никакого смысла в этом нет. Эндометриоз надо удалять хирургически, да, то есть надо исечь эти все эндометриозные очаги. Если они иссечены, то ничего больше в данной ситуации не надо делать. Или жить обычной жизнью, или заниматься беременностью, если это стоит в планах. Врач назначил при функциональной кисте дюфастон на 2 месяца. Как читаете, правильно ли это назначение или нет? но это назначает гормональную... Терапии врач только при очной консультации. Мы говорили уже с вами, я не назначаю, не отменяю, не корригирую гормоны дистанционно. Да? Приходите ко мне на консультацию, мы будем смотреть, что за киста, зачем назначено, нужно назначать, не нужно назначать. Вот никаким образом а, дистанционно, никакой гормональной Терапии о коррекции лечения я ни в коем случае не говорю, потому что гормоны это как нож в руках хирурга, это очень мощное воздействие. И нужно много знать об организме, состоянии щитовидной железы, молочных желез, вены, там, печень, вот, чтобы назначать или отменять эти лекарства, если перевязаны трубы при удалении миомы, сохраняет орган матку или нет? Это не имеет никакого отношения перевязка к сохранению органов, да, то есть в данной ситуации. Если вы хотите сохранить матку и удалить миомы и трубы перевязаны, пожалуйста, проблем никаких нет, я вам удалю миомы и орган сохраню. Проблем тут вообще никаких. Пограничный опухоль яичника полгода назад удалили э, вообще, что нужно, э, сейчас, нужна ли тоже, значит, что, условно говоря, в такой ситуации делать, да? Значит, надо проводить онко консилиум. вот, то есть нужно обязательно смотреть, какая пограничная опухоль в яичнике, что нужно в данной ситуации сделать, наблюдение, химиотерапия, повторное оперативное вмешательство, добрать те ткани, которые нужно добрать в данной ситуации, вот. То есть я вам вот так на три строчки ответить не смогу в данной ситуации, или высылаете мне все, что у вас есть, вот, я оптимально в данной ситуации состыкую вас с нашим главным онкологом, с химиотерапевтом, кто этими вопросами всеми занимается. Вы можете даже онлайн-консультацию с ней пройти, вот, и все, и она вам ответит на вопросы все эти. Или приезжайте в научную консультацию, мы будем с вами разбираться. Желательно взять с собой стекла и блоки, чтобы мы сделали пересмотр. На рентгене желудка грыжа на отверстия диафрагмы 2,5 сантиметра. Вы мне задавали этот вопрос в инстаграме буквально 15 минут назад, и я на него ответил. Если функциональная киста появляется снова, какие обследования нужно пройти и что попить? Мне 46 лет. Вам надо прийти на научную консультацию ко мне или к своему гене Надо обязательно смотреть вас. Определяться с гормональным статусом, надо смотреть щитовидную железу, надо смотреть, так сказать, гормональный фон ваш, и дальше уже смотреть, что правильно назначить. Ахолазия пищевода второй стадии, кардиоспазм, гастроптоз. Если есть выраженная клиническая картина, то с этим, Светлана, нужно обязательно разбираться оперативно, то есть нужно в данной ситуации делать оперативное вмешательство, можете ко мне обратиться, высылаете мне на мой личный электронный адрес пучков, кав, собака, mail.ru или сюда, на мой личный электронный адрес а, в личку, в контакт или в инстаграм все свои данные. Вот, я вам дам развернутый ответ и помогу вам. При грыже на отверстие диафрагмы лекарство АльфаЗокс, эффективно или нет? Нет, неэффективно. Так, аппарат ЕВА, это ирбиевый лазер? Нет, там немножко технология иная. Вот, да, он действительно, лазер в данной ситуации не поможет. Сейчас так, я просто листаю там, где действительно реально, потому что мы уже заканчиваем с вами прямой эфир, что нужно в данной ситуации ответить на какие более-менее правильные и разумные вопросы. Спираль Мирена помогает при эндометриозе или нет? Если у нас речь идет о диффузном аденомиозе, эндометриозе матки, да, то помогает. Если узловой аденомиоз, то нет. Если эндометриоз наружный, вне матки, то нет. Так, дальше, операция при эндометриозе, это выход или нет? Да, это выход. Если 3 сантиметра миома, нужно оперировать или надо. Если она а, а, располагается в просвете матки, то в данной ситуации, конечно, нужно делать оперативный шарс. Если суп вся, вся, вся, вся, вся розно, то в этой ситуации делать не надо. Так, все, ВК мы закончили. Я думаю, что я отвечу на несколько последних вопросов ВКонтакте. Я уже беспрерывно говорю больше часа, и я думаю, что мы с вами закончим уже сегодня прямой эфир. Пишите мне сюда в личку, пишите мне на мой личный электронный адрес Пучков К, КВ собака mail.ru Пучков КВ собака mail.ru. Звоните моей помощнице Ольге 985 222 1087. Константин Викторович, спасибо вам за операцию, сегодня выписывает, очень-очень благодарна, спасибо вам, я очень рад, что помог вам. Так, сейчас я смотрим. очень интересный у вас эфир, вы гений, дай бог вам здоровья, благодарю за оценку, за понимание. А если при эндометриозе передмесячный болит в области сердца, какие обследования нужно провести, чтобы понять, есть ли эндометриоз или нет? В данной ситуации может быть эндометриоз диафрагмы. С левой стороны это может быть видно только на лапароскопии данной ситуации. Поэтому, по большому счету, вам нужно так сказать, сделать обследование УЗИ, МРТ, пойти на прием к врачу вот, и далее уже... Заниматься. Если полип в желчном меньше 3 см, ну, наверное, 3 мм, можно ли как-то лечить его? 3 см нужно обязательно делать оперативно, мешать. Это риски, что там рак уже, так сказать, процентов 70, это нужно обязательно делать. Если 3 мм, то ничего не надо делать. Так... Если в желчном камень 8 мм не беспокоит, стоит ли удалять желчный, можно ли пить настой шиповника. Настой шиповника ни в коем случае пить не надо. Это желчегонное средство, и этот камень, камень в протоке выскочит вот, и вызовет у вас осложнение в виде механической желтухи острого панкреатита. В данной ситуации или спокойный образ жизни, вот, что, так сказать, но он все равно клинически в какое-то время проявится, или лучше сделать оперативное вмешательство, не дожидаясь осложнений. Так, ну что, вопросы мы закончили, вот, и я думаю, что... Прекрасно сегодня отработали. Честно говоря, я прям устал, какой-то немножко ошалевший от всех ваших вопросов. Потому что у нас прошлый прямой эфир был больше связан с сосудистыми заболеваниями. Вы мне не могли задать вопросы. Я понимаю, за две недели они накопились. Я очень рад, что вы их задали, а я ответил. Я всегда желаю вам здоровья, желаю вам хорошего настроения. Несмотря на метель, мы, я думаю, что выходные с вами проведем отлично. Вот, будьте здоровы, счастливы, побольше позитива вокруг себя, делайте всем обязательно добро, оно вернется к вам, так сказать, думайте о людях, которые рядом, и всегда все в этой жизни будет хорошо. Искренне вас, ваш профессор Пучков, до новых встреч, увидимся с вами на следующей неделе в прямом эфире. Всего доброго.